Замер во всем до рассвета Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь Пойдет за поля за ворота, кто вернется обратно опять, словно ищет пойдем как кого-то, И не может никак отыскать. искать, Словно ищет, пойдем как кого-то, И не может никак, как искать.